Друзья, вышел новый аэрдроп от BNB Ninja. Раздают полторы токенов на 30 долларов. Раздача легкая, займет пару минут. Стартуем бота, подписываемся на 2 Telegram, твиттер плюс ретвит закрепа обычный. Возвращаемся в бот, жмем два раза дон, подписываемся на один телеграм, снова жмем дон, вводим в ответ боту твиттер юзерным силам собака. Указываем адрес кошелька Metamask, монет сети Binance Smart Chain. Ну и на этом все. Нажал кнопку статистика. Кому надо, тут реферальная ссылка. Проверил кнопку вивдраф. комингсон. сон. Информация, что монеты будут распределены через два дня по завершению раздачи. Присоединяйтесь, много времени не займет. Что получится, узнаем.